Всем привет! Меня зовут Меликов Низам и сегодня я буду собирать зимнюю композицию. Значит, досмотрите это видео до конца. Я расскажу вам, каким способом можно сделать вот такую вот основу декоративную для композиции. В данной композиции я буду использовать амаратус, симпидиум, гиберикум, Соснул, мох, ветка кореянца, еще ветки, елочные игрушки. Thank mm -hmm. you. Сегодняшнюю работу Значит, это зимняя тема Здесь элементы, которые передают настроение Это шишки, елочные игрушки По цвету я решил отыграться в такой винно-красной гамме Главный цветок, как вы видите, это цимбидю Поддержан, значит, амаратусом И в красном цвете это гиперикум и елочные игрушки вот. А теперь, значит, расскажу по поводу структуры, да, вот такой вот декоративного элемента рукотворного, который я сделал. Значит, данные элементы можно использовать и в композициях, можно использовать и в букете. Соответственно, формы вы можете делать какие угодно, также это может быть и манжет. Также это может быть и внутренняя уже фактура, на которой уже будет выстраиваться флористическая композиция и так далее. Но здесь уже, соответственно, ваша творческая креативная составляющая, которая, я надеюсь, приступит к обдумыванию и найдет свой вариант реализации зимних тем. Теперь, как я и обещал, я вам сейчас покажу более подробно, каким образом сделать из шишки и проволоки значит, данный декоративный элемент. Так, значит, нам понадобятся шишки, 4 проволоки. И каким образом, значит, мы продеваем проволоку внутрь и закручиваем. Дальше продеваем еще и закручиваем, еще и закручиваем. Таким образом у нас получилась такая дорожка, нам нужна еще одна такая дорожка. По затрате времени это делается достаточно быстро, если вы любите работать по. Вот такие вот у нас получились две полосочки. Дальше, значит, я продеваю и уже иду в другую плоскость. В другую плоскость и делаю две такие вот два усика да то есть если вы делаете больше то соответственно у вас дальше также равномерно вы делаете еще несколько усиков и после этого я начинаю присоединять последующие элементы Вот такой вот элемент, который дальше только необходимо увеличивать или придавать определенную форму. Ну, в общем, здесь уже каждый, как говорится, во что гораздо. Вот. Спасибо, друзья, за внимание. Надеюсь, моя работа вдохновила вас и у вас уже появились определенные идеи для реализации своей интерпретации. Вот. Если данная работа вам понравилась, данные техники были полезны для вас, ставьте лайк Если у вас возникли вопросы по данной работе, либо же по каким-то техническим моментам Пишите в комментариях, я обязательно с удовольствием отвечу на все возникшие ваши вопросы Поэтому до скорых встреч!